И всем привет! Вы на канале Тыковка Тв и сегодня снимаю продолжение сериала нового, который называется Мой новый друг. И давайте начинать. А, помогите мне. Какое чудо и вправду чудило. Так, я в интернете посмотрела. Если быть точным по мультику, это будет большой скрил. Я, конечно, его люблю, но... Но он очень опасен. Ладно. Нам <сохранный> надо его как-нибудь трени тренировать. Так, возьму вот эту мисочку и туда насыплю немножко еды ему. Эта вот еда, которую любят, он у меня немножко есть. А. Да, я нормально рассыпала. так. Вот сюда немножко, чтобы мы... Парк пошли, я его потренировала. Хоп, хоп Достаточно. Так, надо идти в парк. Так, сейчас. Мама! Да, дочь, что-то не так. Мам, можно я пойду со своим диноз... драконом? В парк? Доча, ты чего? Он же там всех Ой, напугает. Эй, хватит! Мама, ну, пожалуйста. Ну ладно, иди только аккуратно, чтобы он там никого не съел. Мам, я буду очень аккуратно. В парке. Стой, стой, стой! Куда ты бежишь? А, Какой-то шалун! Быстрее, за кустики, давай, за кустики, за кустики, за кустики. Ну вот из-за тебя я должна в этих кустиках сидеть. Тебе-то весело, а вот мне не очень. Ой, вон там яблочки продают. В карамели, мои любимые. Ладно, пойду себе куплю яблоко. А ты сиди за кустами. Так, это на потом. Вечером, когда продавщица уйдет из парка, мы пойдем тренироваться. Так, пока надо... Пойти, а вон и продавщица. Заходите, свежие яблочки вкусные, заходите, покупайте свежие вкусные яблочки. Заходите. Здравствуйте. О, здравствуйте, ваше высочество. Вы удостоили меня честью, чтобы я вам яблоко продала. Ам... Да, просто я очень проголодалась и захотела отведать сочного яблочка. Ой, это просто чудесно. Какое вы хотите? Яблочко, просто яблоко в карамеле, посыпанное глазурью. Просто яблочко. Вот у меня сколько яблок. Какой-нибудь десерт из яблока. А можно мне одну... А, ладно, давайте мне, пожалуйста, два яблока. Два, но вы одна... Да просто мне такое пить, что хочется два яблока. Хорошо. Сейчас. Вам красных или зеленых? Давайте один красный, один зеленый. Одно зеленый, точнее. Держите. Да, спасибо. Вот держите деньги. Все. Заходите к нам еще. Ой. Да, заходите. Ой, да, спасибо. До свидания. Так, кустики, кустики, кустики. Ну, что ты там? Как ты там? Ах, <рит> ты какой обжорливый. Ладно, вот тебе красненькое... Ой, <рит> яблочко укатилось. Сейчас. Я тебе яблоко принесла, а ты бы мог мне и похвалить. Какое <рит> <рит> <рит> вкусное яблоко. Ты что все роняешь? Аккуратно. Ваше Величество, девы. Блин, тихо, так, так, так, так, так. Что же мне делать, что же мне делать? тогда давай, съедай яблоко, и мы бежим отсюда. Да быстрее давай. Так, стой тут, я сейчас э, выйду. А, да, вы меня э, звали... А, миссис... Меня зовут Миссис Эпплджек. А, да, вы меня звали. А где вы? А вот так гуляю. Там за парком. Где кустики. Вон там. Кустики вон. А, понятно. А то я думала, вы где-то исчезли. А то говорят по городу. А, у нас есть ученый один. Он а, обнаружил... Драконе Логово. И взяла оттуда яйцо. И когда это яйцо доносили по воздуху, оно упало куда-то. Упало? А, да, а -а -а -а, понятно. Просто я поняла, надо его остерегаться, да, этого дракона. Ну, этот дракон такой же, наверное, как в мультфильме Плючи Дракон и этот. Скри, скри, скрил? Откуда вы это знаете? А, да я, мультик смотрела. А, понятно, ваше высочество. Ну, вы остерегайтесь, а то он может быть где угодно. И, кстати, по прогнозу, ученый сказал, он же вылупился. И он так опасен. Но не каждый его сможет, как можно сказать, поймать и приручить. Да? <с cor> <wam> Правда? Да, я поняла, мне... Надо идти... Где кустики? Там я ничего не видела, там ничего нету. Точно? Да, точно. Я пошла. А вы, кстати, уже должны уходить, так как уже парк закрывается, да? Действительно, да. И я как раз сейчас вот ухожу. сейчас все поставлю. Ага, не падать. Я уже ухожу. А я еще тут останусь аккуратнее, я же вас предупредила. И буду очень аккуратно. Все, до свидания. Ой, до свидания, до свидания. Ой, все, до свидания, до свидания. Ой, фу. эй, как его там? Как бы мне этого дракончика назвать? М -м -м -м, молния нет, это как-то не так, но это мальчик или девочка еще надо узнать. Ладно. Дракон, иди сюда. Ты... Ты сломал все кусты. Ладно. Кусты это еще, ладно. Главное, чтобы тебя какой-то ученый там не нашел. да да да да да да, -да, -да. хороший дракон. Ой. Так. Так, стоять. Все, какой ты красивый там. Скрил. Может тебя так и звать? Нет, надо тебя как-нибудь по-другому назвать. Ха-ха-ха-ха. Дракончик, это не так. Как-нибудь безумик это тебе не подойдет, дружок. Да, ты как раз очень похож на собаку. У, вот дружок. Здорово, ваш величество. А, что А, ваше величие, что вы там что-то кричали? Я? Нет, нет, я, я, нет, конечно же, вы что? Блин, продолжение следует...